Весна, а я сижу у талого окна Все наблюдаю, как проходит жизнь А во дворе тут мусор во дворе И запах дыма в радости дворе. Весенний город поскорей проснись Здравствуй, любимый город Как ты тут, тургу и холод? Наверно помнил обо мне далеком зимнем январе И вот я дома В родном краю С утра пью кофе И в окно смотрю Ривнева пепельница Зеркалом блестит Я вспоминаю о былых годах Умчалась юность На реких ветрах Оттуда мне уже никто не позвонит Наверно помню обо мне В далеком зимнем январе. Пройдусь туда, где долго жил Как в ДКС своей коморкой дорожил А там сейчас шикарный ресторан В нем просижу я до утра Пока бармен не скажет мне пора Пора заканчивать зализывание ран Здравствуй! Наверно помнил обо мне за легком зимнем январе. Здравствуй, любимый город, как и тут труду и холод. Наверно помнил обо мне за легком зимнем январе. Хоть при царе, при короле, При всякой власти и любом дворе Мое клеймо мне душу не теснит. Пою сегодня, пою для вас, И радость в доме, и приятен час, Когда мне снова кто-то позвонит. Здравствуй! Наверное, помнил обо мне В далеком зимнем январе Здравствуй, любимый город Как и тут кругу холод Наверное, помнил обо мне В далеком зимнем январе Здравствуй, любимый город Обо мне, за легком зимнем январе.